Ребята, мы здесь. Звать как? Старший сержант Калашников. Напишите, что я гоню. Товарищ капитан. Уходи, сержант. Война еще не окончена. Армии нужен пулемет. Ты правда, что ты нигде не учился? Ну, какой из себя изобретать? Слыхали, что ты автомат вроде сделаешь? Да, но Павел Андреевич сказал, Пал что... Андреевич, за рабочее время тебе сказал. А после работы мы можем? Но ты просил помочь вам с чертежами? Я вас сегодня провожу? Товарищ генерал, у него талант! Да слышали, по итогу что? Поэтому деревенский парень без образования на равных конкурирует с лучшими конструкторами страны. Ежели мы столько труда в него вложить. Неужто теперь все коту под хвост?